Тиски высокоточные лекальные тип 3320QGG являются необходимой оснасткой и идеально предназначены для точных измерений и проверок линейного резания при механической обработке на шлифовальных эрозионных и прочих станках. Тиски имеют большую линейку по размерам, шириной губок от 50 до 150 мм. Изготовлены из высококачественной легированной стали, что гарантирует высокую точность в любом положении. Неподвижная губка выполнена едино с корпусом тисков. Подвижная губка подвижно закреплена на корпусе зажимной планкой и винтами. Выступ, в который установлена бронзовая гайка с резьбой для винта, также составляет единое целое с корпусом тисков. Расхождение губок возможно от полного смыкания до максимального значения, что позволяет закрепить любую обрабатываемую деталь из этого диапазона размеров. Отклонение параллельности корпуса тисков к основанию не более тысячных на 100 мм. Отклонение перпендикулярности передней поверхности неподвижной и подвижной губок к поверхности основания также не более 0,005 на 100 мм. Боковые поверхности выполняются строго перпендикулярно основанию и параллельными между собой. Подвижная губка имеет горизонтальную и вертикальную проточку для закрепления цилиндрических заготовок. Простая конструкция тисков позволяет удобно использовать и быстро зажимать детали с высокой точностью.